Окей, okay. uh, здравствуйте, дорогие радиослушатели, в эфире uh, радиоцентра Сан-Гейтс, женская гостинная, гостиная вернулась, как Настя написала, мы очень рады быть с вами, uh, ну что ж, сегодня Настя, Настя представит свою гостью, uh, пожалуйста, Настя, тебе слово и вперед, спасибо большое. Спасибо, Рита. Добрый день, добрый вечер, добрый день Са Чикаго, доброе утро Сан-Франциско, добрый вечер Москва, поскольку мы, я надеюсь, выходим в эфир во всех точках земного шара и нас могут слышать по... Везде практически, поскольку интернет сейчас дает такие возможности. Я с радостью представляю нашу сегодняшнюю гостю Анну его. Они уже у нас была в гостях в декабре. И мы продолжим сегодня разговор в нашей женской гостиной про чакры. И сегодняшняя тема нашей передачи это будет вторая чакра от Судхистана. И... А я бы хотела еще несколько слов, прежде чем мы начнем разговор с Ани, представить ее, потому что, может быть, кто-то не слышал нашу предыдущую программу. Анна Админеева, она ведический астролог, сертифицированный консультант ВАСТУ, древнеиндийской науки о гармонизации пространства и ароматерапевт. И сегодняшняя тема... Собственно, она будет раскрыта именно по второй чакре. Вторая чакра отвечает у нас за творчество и сексуальную энергию, что особо, особо важно для женщин, как мне кажется. И какое она имеет значение в жизни женщины. И какие масла нужно использовать для того, чтобы активизировать эту чакру. Ань, спасибо тебе огромное за то, что ты согласилась быть в нашей программе опять. И как мы уже с тобой, я хотела бы еще один анонс сделать, потому что мы решили сделать серию передач, поскольку чакр у нас совсем не две, даже, а даже семь. Вот. И прежде всего... А, прежде чем мы начнем, я хотела еще тебя попросить рассказать о твоих программах на этот год, потому что я знаю, что ты очень много чем занимаешься, чтобы что в конце передачи мы обычно не успеваем об этом поговорить, mm -hmm. чтобы наши слушатели знали, что, что еще ты делаешь. Хорошо. Ну, Настя, большое спасибо, что ты меня пригласила во второй раз, это уже радует, и э, надеюсь, что нашим слушателям это тоже интересно, и они получают достаточно много новой информации. Помимо ароматерапии я занимаюсь, конечно, в основном даже, я бы, наверное, сказала, астрологией, и я занимаюсь организацией различных курсов, и ты знаешь об этих курсах, да, это курсы поведической астрологии, причем такие направления, которые не очень распространены. Да, это нади-астрология, это глубокий курс по Накшатрам, который у нас буквально начинается в марте. И попутно я занимаюсь ароматерапией, причем тоже это ароматерапия, которая использует такие нестандартные направления, да, немножко все-таки связанные с эзотерикой. Курс по чакрам, использование в астрологии масел как корректирующих средств, которые помогают человеку проходить периоды правильно, различные планетарные и ну, скажем, адаптироваться к текущей ситуации. То есть, ну, примерно вот такая деятельность у меня. А всех этих твоих курсах можно почитать на страничке, да, группы, которые ты ведешь. Просто э, мне хотелось бы, чтобы как можно больше людей получили эти Божественные знания, потому что я сама к этому прикоснулась. И благодаря тебе, и благодаря группе, которую ты ведешь, и Надя Астрологию тоже изучаю с удовольствием. Поэтому я, так сказать, хотела именно с этого начать. Да, да, то есть вся информация, она в Фейсбуке, то есть можно там либо найти меня, э, и я веду две группы. Одна группа называется Дьют и клуб она посвящена только астрологии и всем направлениям астрологии. Я туда выкладываю очень много переводов, различных техник, информацию по классам, по семинарам, по поездкам в Индию, которые связаны с астрологией. И вторая группа, которая называется Арома-клуб, она посвящена непосредственно уже ароматерапии. Да? И там тоже различные рецепты есть и информация об обучении или каких то в каких-то поездках, например, во Францию на курсы парфюмерии. У нас каждый год организуется из России такая есть возможность. Вот, То есть все можно найти в Фейсбуке. Такой наш. Хорошо, я обязательно запущу ссылку, когда мы с тобой закончим, тоже, чтобы наши слушатели знали об этом. Ну, теперь вернемся к теме нашей передачи и, собственно, вторая чакра, чакра Садхистана. Что же это такая за волшебная чакра? Потому что не все наши слушатели так глубоко в теме, как ты, ну или даже как я, там немножко более в теме. Да? Поэтому давай начнем с АЗОВ. Ну, мы немножко повторим то, что мы говорили на, прошлом нашем, на прошлой нашей передаче о том, что существуют определенные энергетические центры в теле человека, они называются чакра. Чакра в переводе с санскрита значит колесо, то есть это определенная концентрация потоков, которая отвечает за определенные состояния человека и за физические, ну, за какие-то органы в теле. И, соответственно, гармоничное состояние всех этих центров дает человеку и хорошее здоровье и возможность себя реализовывать в жизни то есть на социальном плане на духовном на ментальном все это конечно взаимосвязано на прошлой передаче мы говорили про первую чакру которая считается базовой и она отвечала за такие за стабильность за возможность человека стоять на земле да, и для женщины это очень важно конечно сегодня мы говорим о Второй чакре, которая называется «Сватхистхана». Есть несколько переводов, но основной говорит о том, что сва — это жизненная сила, а стхана — это как бы дом, то есть место, где обитает жизненная сила. Соответственно, несмотря на то, что есть такое распространенное мнение, что эта чакра отвечает за сексуальную энергию, в этой чакре сконцентрировано, на самом деле, очень много. Она будет отвечать и за ваше взаимодействие с внешним миром то есть за коммуникации и за духовный аспект тоже. И мы об этом ну, немножко поговорим. То она есть... расположена в теле, наверное. А, т... для... В теле она расположена, конечно, если она отвечает за сексуальную энергию, она, конечно, расположена в области гениталий. То есть ее, как бы, если спереди рассматривать, она расположена ниже пупка, где-то примерно на два пальца сзади, она концентрируется на, кр... на, кон... на окончании, на крестце. И, соответственно, оно не такой оранжевый цвет основной, но дополнительный, комплементарный цвет – это индиго. То есть цвет, обычно который показывает ауру, да, то есть уже mm -hmm. более высокие, высокие уровни. Не, не только базовые инстинкты, да? например, как, как сексуальный инстинкт, как продолжение рода. Соответственно, области тела, органы, за которые она отвечает, они тоже сконцентрированы в этой области. Это, конечно, в первую очередь половые органы. Это почки и надпочечники. Если мы немножко углубимся, даже, например, у Кастанеды это было, что энергетически... Почему женщина гораздо сильнее энергетически, чем мужчина? Потому что у женщины есть главный энергетический орган, это матка. И как раз она находится в области Сватхистаны. И надпочечники это вспомогательные энергетические органы, которые человеку дают вообще жизненную силу. И как раз вот Сватхистана она отвечает за почки, за надпочечники, за половые органы и мочевой пузырь, то есть все, что расположено. И поясничные позвонки и крестец. Да, то есть да, это очень важная чакра для женщин. Для женщин это их. очень важная чакра. Очень интересный есть такой момент, почему, ну вообще считается, что детей нельзя ну, бить, да, скажем да. так, и особенно девочек. Как только вы девочку хлопаете по попе вы блокируете Сватхистану, Сватхистана э, в этом возрасте отвечает за творчество, за созидательную энергию. Сексуальная, сексуальная энергия, она нельзя говорить, что она низменная, это энергия, которая созидает, она дает возможность для того, чтобы зародилась новая жизнь. И также, абсолютно, эту энергию можно трансформировать в созидание. То есть, в творчество, в создание новых каких-то, не знаю, шедевров. И, соответственно, когда мы девочку хлопаем, даже там в шутку или легко, шлепки, да, они все блокируют Фадхистану. Поэтому, начиная как бы с самого маленького возраста, ни в коем случае девочек нельзя наказывать физически. Даже в каком-то таком вот, ну, может быть, символическом проявлении, Да. Оранжевый цвет, он активирует эту чакру. Дополнительный голубой, вот этот индиго цвет, он больше подходит для физического тела. И он немножко здесь компенсирует вот этот огонь который зарождается, да, то есть это, это все таки такая мощная достаточно энергия, он охлаждает немножко э, ментально этот голубой цвет, и он уже более используется для вопросов коммуникации и аспектов взаимодействия вот, ну, человека, как бы его тонкого тела с, со всем, что происходит во Вселенной. То есть это получается, что э, связь некая с, ну, с коммуникативным аспектом, да, то есть не только созидательный, не только... Э, сексуальный аспект элемент этой чакры вода ну, соответственно, творчество но у нас нет, тоже... То есть огонь и вода одновременно, да, здесь? А, вот, здесь вот, немножко даже... Не... Огонь, огонь, здесь, огонь есть... я в переносном смысле сказала, нет. потому что это больше вот из-за того, что это энергия, очень мощная, но она все-таки э, больше воды, потому что это э, творчество, это не ну как бы нестабильность. Здесь, может быть, есть э, огонь в плане того, что это рост, э, из-за из того, что это то, что дает ну, некий разогрев, и результат, да, потому что огонь трансформирует, а вода все-таки просто изменяет свое положение, то есть она остается всегда в одном, может быть, ее суть остается одной, меняется только форма, но все-таки вода больше связана с этой энергией, с творчеством. Поэтому, например, для того, чтобы… Гармонизировать чакру да, достаточно пойти в бассейн или достаточно принять ванну, какую-то расслабляющую. Да, то есть это, это будет давать плюс для сексуального расслабления. Да, примите ванну и как бы, вы почувствуете себя более комфортно. То есть удовольствие это дает. Я вот, вот как человек, который занимается аюрведой, мне сразу вот такая ассоциация пришла, то есть это как бы с Дошей Капха ассоциируется, да, эта чакра, или тут нет, такая связь не прослеживается? Здесь немножко другое, потому что Капха это инертность, mm -hmm. а здесь, да, наверное, больше... Но вода же, она как бы инертна с одной стороны, потому что да. она да. с водой. Здесь у нас, наверное, комбинация все-таки. Потому да. что смотри, какая, какая Доша у нас дает творчество, воображение? Вата. Вата. Какая Доша дает э, лидерство и Пита? ПИТа? Ты понимаешь, здесь получается... Да, вот да, как... да, я должна быть идеальная а, комбинация. Ну, естественно. Но я думаю, что секс и вообще творчество, это естественно, это комбинация всего, потому что в нем присутствуют все, все энергии. Ну и да, я... семья это у нас все-таки капха, получается, да. да. Для того, чтобы, например, случился ребенок, нам нужна энергия воды, поэтому луна играет огромную роль в зачатии, э, в зачатии. Венера, которая у нас непосредственно семя представляет, Венера это тоже вода. Но для того, чтобы все это зародилось, нам обязательно нужен Марс. И поэтому, когда мы смотрим э, на, на астрологически на момент рождения ребенка, Луна должна влиять на определенные точки, отвечающие за детей, обязательно Марс, потому что Марс дает зачатие. И в момент рождения то же самое происходит, да, потому что жизнь новая. Интересная тема, красота. Да, да. <uerdo> <сOR> <spirituality> <сOR> да, но вернемся а... к чакрам, да, вернемся к чакрам. Вернемся к чакрам. Значит, наша Сватхистана отвечает за чувство вкуса. В, нотном, в нотной линейке это нота то есть следующая после до, как вторая чакра. И биджа мантра, то есть мантра, которая активирует эту чакру, это вам. То есть просто произнесение этого, этой мантры будет эту чакру активировать. А Смотрите, сидят... пожалуйста, это просто да. то есть, с какой целью мы должны активировать эту чакру? Для того чтобы мы увеличили энергию творчества, свою сексуальную энергию. Что нам дает э, именно активация этой чакры? Ну, вот смотри, если, например, эта чакла, ну, как говорится, заблокирована или она не функционирует нормально, что это может давать? Во-первых, это делает человека ревнивым. Соответственно, ревность это что? Неуверенность в себе. Чувство вины. Это может давать холодность, да? ну, фригидность, например, да, то есть человек вот не... хотел и <связать> да, да, да, то есть это тоже дает, ну для женщины это вообще как бы проблема, да, потому что если женщина не испытывает, не чувствует себя женщиной, да, свою женскую суть, то есть скорее всего ее женская суть, то есть если мы говорили про первую чакру, про му -му Муладхару, то у нас была там как бы женщина-земля. Да, ее связь с землей и ее функция как стабильность. Теперь мы поднимаемся выше, и женщина себя должна реализовать как женщина да, свою сексуальную как бы, энергию, именно ну, как бы, то предварительное, что происходит перед рождением ребенка. Да, то есть, если женщина не реализует это, соответственно, у нее там блок, и она, ну, просто не может выйти дальше к, к тому, чтобы зачать и продолжать как бы свою функцию как женщины. Ну, собственно, даже соответственно, это дает может развиться, да? Я правильно понимаю? Mm, да, здесь первано. Во-первых, это выдает болезни, которые могут быть связаны да, с женским каким-то женскими проблемами, бесплодия, может быть. И в то же время это дает, заставляет женщину компенсировать. А с чем она компенсирует? Это еда. Соответственно, это сразу дает лишний вес или проблемы со здоровьем, которые у нас связаны с излишествами различными. Либо это отторжение еды, как, например, анорексия, да, бывает. То есть это проблема с получением удовольствий. Либо это может развиться, например, если неправильно, опять же, функционирует эта чакра, чрезмерно сексуальный аппетит, да, когда это уходит уже не в, ну, в отклонения какие-то, да, потому что гармоничная чакра она может как давать, вернее, не гармоничная чакра, может давать как и блокировку, так и излишества какие-то в этом плане. Человек может быть становиться зависимым от мнения других, или капризным, или склонным не только к, например, к пищевым зависимостям, но и к наркотическим, потому что ему надо чем-то компенсировать. Раздражительность, то есть э, либо концентрация на себе, и, либо создание кумиров, потому что это тоже определенный род зависимости. Да? Когда, например, у нас есть люди, ну, очень часто, когда, например, какой-то человек становится гуру, да, и у нас есть такие фанатики-последователи. Это тоже связано с проблемой с этой чакрой, потому что э, она э, нарушает... Ну, скажем, адекватное отношение да, к какому-либо объекту, она всегда дает какое-то излишество. И как э, последствия, как, как ни странно, что все-таки это как бы ну, низ живота, но, например, для женщины это может грозить раком груди потому что это, ну, как бы тоже связано с неприятием женственности и м, в дальнейшем да. своей женской функции как матери. Это как бы такой, ну, а по, связь такая есть. И болезни, которые связаны с бесплодием или вообще с половыми органами. Ну, если чакра еще отвечает вообще в принципе, если она за все жидкости отвечает, то, наверное, еще пищеварительные соки, да, и кровь. Да, и лифа, фокровь. Да, да, да, все, все жидкости в организме, это все ее ну вотчина, скажем так, да, поэтому, конечно, это, это, это полностью приводит весь организм в дисбаланс. Конечно, каждая чакра важна, и любое нарушение может привести к болезням, да, но это вот как бы, ну, практически основное все. Да, это очень важно. Что Спасибо. может нарушить работу этой чакры нормальную? Когда человек начинает испытывать желание контролировать других, когда есть сексуальные излишества какие-то или манипуляции этим же человеком, когда страхи возникают, например, страх обязательств или страх потерять контроль, да, то есть вообще у нас с контролем следующая чакра связана, но здесь вот это тоже как бы имеет, играет роль, потому что они ну, достаточно близко расположены, следующая манипура, да, она ну, чакра власти, но это тоже как бы влияет организмы взаимосвязаны естественно, если идет нарушение в одном органе, в одной чакре, да, то начинается дисбаланс уже по всему организму, как я понимаю, то есть это в общем-то невозможно так взять да. и сказать, что мы будем гармонизировать вот с футхистами да. для того, чтобы поднять сексуальную энергию, но при этом мы будем забывать про другие чакры или про другие органы. Потому Нет, что мы... конечно, это определенный поток, канал и на этом, на, в, течение, в этом канале у нас есть некие остановки, да, которые мы должны прорабатывать как бы снизу вверх, для того, чтобы достичь ну, нормального э, э, э, потока энергии. И когда у нас Атхистана в гармонии, то считается, что такие люди, они спокойны и счастливы. Да? То есть это э, синоним, можно сказать, этой это, это чакры, это счастье и спокойствие. И люди, которые здравый риск, могут предпринимать, да, то есть люди, у них нет страха, они получают радость от общения с окружающими, от мира, они в контакте с внутренним, со своим я, то есть ну, ребенком или кто, как кто воспринимает. Они принимают свое физическое тело в первую очередь, у них сексуальная гармония, да? нет никаких проблем с, с, как бы, с, с этой очень важной областью жизни. И они очень часто способны. У людей, у которых эта чакра очень хорошо развита, они даже способны целительским каким-то, обладают даром целительским. способностями. Да? да, потому что они доверяют будущему, они доверяют интуиции. Это же тоже интуитивное достаточно место, эта чакра, которая связана с водой, это интуиция в чистом виде. И люди, они просто спокойно, они доверяют миру, доверяют себе, и у них нет никаких сложностей. Это, конечно, как бы достаточно важно, наверное, сейчас. Да, в настоящий момент это очень важно, потому что проблема доверия, очень активна. И, соответственно, если это вода, да, это эмоции, и это, соответственно, человек, который может контролировать свои эмоции, он не раздражителен или не, как бы, не реагирует на все бодро, очень бурно и гибок в принятии, да, адаптивен к ситуации. Я so, да, вот не хочу слово, слово контролировать, потому что это оно сразу несет в себе смысл подавления. Вот именно ну, гибкость, да. наверное, более правильная. Да, да гибкие, гибкие и, ну, скажем, эмоционально уравновешенные. Да, да, замечательно. Также, пожалуйста, теперь уже, я думаю, мы можем вполне перейти именно к маслам, да, к ароматерапии. Угу. Какие же масла помогают гармонизации и уходу за чакрой Садхистана? Здесь очень интересное масло, о котором, наверное, в первую очередь нужно сказать, это масло сандала. Потому что это масло связано не только с нижней чакрой, но и с верхними чакрами. Считается, что это масло, оно, его очень часто используют в различных ритуалах. И оно как бы равносильно Кришне. Кришна, он всеобъемлющим. Ну, все Объем. да? Он как и сексуальную энергию притягивает, так и божественную. И вот масло сандала, оно идеально э, идеально отвечает этим функциям. Оно является афродизиаком, и его, например, используют для различных, э, э, ну, скажем, игр и эротических каких-то вещей, и в то же время его используют для духовных практик. То есть оно равноценно и в том, и в этом. И оно отражает вот эту чакру свадхистану, которая является не только, ну скажем, центром сексуальных удовольствий, но это еще необходимая, необходимая составляющая для духовного развития. Соответственно, например, если мы делаем массажное масло, которое будет у нас работать на активацию этой чакры, то мы можем брать какое-то базовое масло, любое, например, персиковых косточек или абрикосовых косточек и берем иланг-иланг. То есть у нас почти все масла будут, конечно, такие афродизиаки. Иланг-иланг, сандал, питит, питит грейн можно брать, это тоже цитрусовое такое масло. И э, эти массажным масла можно массажировать в живот, да, потому что все-таки область этой чакры, она у нас здесь расположена. Жасмин тоже в, в, этой, в, этой, в, в, в этом же ряду работает. Да? То есть мы можем брать и ланг, ланг сандал, жасмин, растирать это в руках, вдыхать и, соответственно, как бы ну, проводить по для того, чтобы вот этот оранжевый цвет, эти все масла оранжевые, и оранжевый цвет у нас активируется. А Очень... На теле наносится это куда-то вот в районе В районе живота. Да, да, это все Нужно массировать, живот. либо это просто достаточно нанести на, какую, на эту точку? У нас два варианта, да, либо мы наносим на руки, вдыхаем и проводим по ауре, как бы, да, по, ну, там, сколько там, 10-15 сантиметров от тела, и просто, как бы, да, мы вдыхаем это, и либо мы это делаем как массажное масло и массажируем живот по часовой стрелке, то, стрелки, то есть несколько, да. да. Есть очень хорошая медитация с этим маслом. То есть, когда мы, например, сделали вот это, вот, вдохнули, провели по ауре, и мы садимся в позу лотоса, или просто можно на стул сесть там с прямой спиной, несколько вдохов животом, чтобы дыхание стало спокойным. И представляем вот этот оранжевый цвет, который заполняет комнату. И мы вдыхаем на четыре счета, задерживаем дыхание на 4 счета и выдыхаем на 8 счетов. И начинаем говорить аффирмацию. Аффирмация может быть ну, в разных вариантах, но она должна содержать следующую идею, что я принимаю эмоции и страхи, я принимаю себя, я люблю себя, я живу настоящим. И то есть вот эти аффирмации, они будут человека настраивать на контакт со Вселенной. Да? То есть это медитация, которая направлена на взаимодействие с миром, да? чтобы человеку как бы немножко раскрыть. У сандала, например, есть специальная, наверное, даже специальная мантра, которая может использоваться. Это, сейчас скажу, какая... Мантра... У каждого растения есть своя, у каждого масла, у каждого растения да, есть своя мантра. Да, да, есть своя мантра и есть слово определенное, с которым это масло связано. Ну вот для Сандала это определенная мантра, она очень известная. И у нас есть такая певица Сати Казанова, у которой я услышала просто великолепное исполнение этой мантры. То есть, ну, мне просто понравилась мелодия, я ее прям даже записала, и я ее использую. Это мантра «Ом Асато». Масад Гамая, Тамасо ма Гамая, Амрит ⁇ Ма Амритам Гамая. Повторяется эта мантра 27 раз, и после этого где-то минут 15 надо посидеть в тишине и прислушаться к себе. То есть это вот максимальная активация сандала и максимальная активация с... Сватхистаны. Но ну, перед этим, не сказала еще, перед этим мы ставим свечу, концентрируемся на пламени, наносим это масло на горловую впадину, на третий глаз и на макушку, да. То есть у нас немножко не а затронута не Суданхистану, свадхи... мы и другие чакры получаем. Да. Да, да, да. да. То есть на Садхистану больше действует, например, запах в данном случае и визуализация оранжевого цвета. Но параллельно мы еще остальные чакры активируем и потом мы произносим эту мантру. То есть это практически ну, работа со всем телом получается у нас. Интересно. Надо вам тоже в эфир поставить эту песню, может быть она тоже наша слушателей. Да, что еще дает, то есть сандал здесь может работать, например, для умиротворения остановки внутреннего диалога и даже сандаловую пасту используют, например, перед занятием йогой чтобы сконцентрироваться, да, то есть здесь такая уже идет работа на, на просто на концентрацию. Для работы, например, сексуальной энергии, достижения счастья в отношениях с супругом, то можно масло абрикосовых косточек и сандал капать. И массаж в области живота проводим. Это уже как бы такое очень гармонизирующее. Сандал обладает очень расслабляющим таким действием. Он считается маслом. Маслом-гармонизатором, да, которое приводит все состояние человека в гармонию. Ну, это обычно Можно такие сказать, духовные. А если мы используем э, просто ароматические палочки, да, вот сандаловые, которые очень популярны, да, то это же тоже идет в определенное воздействие, поскольку в Садхистан у нас в большей степени запах, э, да, поскольку это, это уже да. как-то включается в данном случае. А, здесь, здесь такой момент. Нужно знать, что в этой палочке натуральное а, масло. Да, да, они какой-то такой... Да, ну, я знаю, когда мы были в Индии последний раз, то нас очень предупреждали, что очень важно, где вы покупаете ароматические палочки, потому что не всегда они должного качества. Да, потому ну, что, ну, да, масла использовать, да? Потому да, что... дешевые, дешевые палочки однозначно всегда, тем более сандал, одно из самых дорогих масс. Угу, то есть это очень важно, да. Хорошо, это хорошее замечание, надо будет знать. Ну, сандал воздействует, в общем, практически на сколько, это одно из универсальных масел получается, да? Да. А, да. А... можно в, сан, в этот сандал в массажное масло, где есть сандал, добавлять жасмин. Mm -hmm. И жасмин масло жасмина, оно, наверное, больше для мужчи, Афродизиак для мужчин. То есть женщины не так любят джасмин, хотя бывает такое, что он и женщинам нравится, но в принципе работает он э, и, и для тех, и для других, и самое главное, что мы можем, например, делать этот массаж, парный массаж, и с партнером мы тоже можем это использовать. Например, э, делается массаж живота или низа спины, область, область надпочечников, да, за крест, область крестца, и сандал наносит на область третьего глаза и себе, и партнеру, и нужно обеспечить контакт физически, то есть это руки должны быть, да то есть потому что энергия должна проходить. А, синхронизируется дыхание, то есть вы вдыхаете, партнер выдыхает, а, вы выдыхаете, партнер вдыхает, то есть как бы идет такой цикл, и когда вы концентрируетесь на дыхании, да то есть вы как бы энергетически начинаете уже обмениваться, масло помогает. Этот, этот контакт обеспечивает руки, контакт, э, если там ну, ну, ноги можно сесть, да, например, чтобы колени касались, и дыхание. И э, сконцентрируйтесь, в какой-то момент дыхание начнет замедляться или ускоряться. И это знак того, что практика закончена. Да? То есть контакт произошел, обмен энергии произошел. И, ну, например, если в семье проблемы, то такая практика будет очень полезна. Ну, это Самое такая антрическая техника, я так понимаю, да, уже? Ну, да, наверное, что-то а, да. в этом есть, но, по крайней мере, без психолога, без всего, то есть вы просто восстанавливаете энергетический обмен. Потому что, ну, муж-жена – это одна энергетическая система, когда начинаются сбои, то есть что нужно сделать, да? Любые разговоры здесь мало в чем помогут. Здесь мы через такую практику можем этот контакт восстановить. Ну, давай теперь про сандал мы поговорили. Какие еще масла мы можем порекомендовать? То есть мы так очень коротенько, многие вроде, ага. но более так детально именно про каждое масло, его воздействие. Хорошо. Очень распространенное масло, не такое дорогое, как сандал, это масло апельсина. Апельсин любят все практически, и оно повышает настроение. Да? То есть автоматически, когда мы видим оранжевый этот плод, когда мы чувствуем масло апельсина, у нас настроение повышается. Он повышает творческую энергию, интуицию и дает решительность, и дает человеку возможность ну, идти к чему-то новому. Как работать да, с этим маслом? Можно перед сном распылять, оно, оно не стимулирующее, да? оно повышает настроение и дает, например, возможность забыть о заботах дня и обеспечить хороший сон. А в то же время, когда вы, у вас какие-то сложные переговоры или какой-то напряженный рабочий день, вы можете это масло над столом распылить и такая позитивная обстановка будет уже. Или, например, когда человек болеет, в палате можно тоже это масло, тем более оно очищает атмосферу. Поэтому, например, когда там, не знаю, грипп, вот сейчас у нас тут сложный момент с заболеваниями, да, то есть зимой, можно использовать это масло. Единственный момент, нужно помнить, что оно очень фототоксично, то есть его нельзя наносить на кожу, если вы выходите на солнце. Это может спровоцировать даже рак. То есть лучше воздушным путем, то есть нюхать, оно достаточно приятное. Да уж, апельсины, особенно, мне кажется, для жителей нашей страны, это такая ассоциация сразу явно солнышко, и особенно период, когда они у нас появляются, это зима, когда все кругом белое, такой слякоть, мороз, и тут себе апельсин. Даже просто, если мы подумаем в этом ключе, то сразу ты понимаешь, что это приносит радость. Да, апельсин – это, наверное, самый позитивный, самое позитивное масло и самая позитивная ассоциация у человека. Абсолютно. Даже здесь, в Калифорнии, где они произрастают, все равно я каждый раз, когда вижу апельсиновое дерево, я, у меня внутренняя такая радость поднимается всегда. Здорово. Следующее масло, о котором бы я хотела сказать, оно уже более тяжелое, более, наверное, связано с эротикой. Да, это масло нероли. Нероли это у нас тоже относится к цитрусовым. Очень тонкое масло, его используют в духах. И энергетически оно обладает очень ну, интересными качествами. Помогает выйти, найти выход из каких-то сложных ситуаций. Или, например, когда у человека кризис, он там, или кто кто-то умер, или человека бросили, женщину особенно, да, то есть помогает выйти из этой ситуации. Если у человека шок психологический, это масло там, оно моментально может из этого шока вывести, да, то есть когда человек там, ну, вот просто там если у кого-то такой подруг... мешательный спирт от да. да? да, да, да, то есть оно психологически резко. И самое интересное, что это масло, оно в минимальных дозировках, там буквально капелька, вот когда делаешь духи, это масло добавляется, оно дорогое, достаточно, но буквально там одна капля, оно очень сильно раскрывается, аромат у него достаточно, оно мощное очень. Устраняет тоску, дает уверенность в себе, дает жизненную силу, убирает страхи, депрессии, и вот если травмы какие-то психологические, она тоже очень хорошо восстанавливает. Очищает все чакры, поэтому его тоже можно использовать. Недоксальное а, воздействие на, на все чакры, на все энергетические центры. Да. Если какой-то страх у человека, то есть вот он ну, прям панический, то можно нероли наносить на сгиб руки. И вот ну, если событие какое-то предстоит, а человек прям не может справиться. На сгиб руки э, можно наносить там буквально там, каждые 15 минут, и за 2-3 часа до, до этого события оно уже будет э, работать. Если оно, более такое, как ты сказала, эротическое, да? то есть оно еще возбуждающее определенное воздействие оказывает, да? Ты, ты знаешь, вот эроти масла эротические, да, они немножко разные. Вот те, которые женские, и которые на Сватхистану, они расслабляют. Они, они не возбуждающие. Возбуждающие ага. это корица. Это мужское масло, которое требует действий, которое толкает на то, чтобы ну, там, человек побежал, мужчина, побежал и сделал. Женские масла, они действуют по-другому, они расслабляют. И снимают вот это напряжение, и женщине позволяют как бы чувствовать себя абсолютно с ну, самой собой. свободные да, по свободному. В природе она должна быть скромна, она должна быть застенчива. Вот, и, естественно, они дают ей расслабление и свободу. Да, да, практически все масла эротического характера, да, та же роза или магнолия, они все расслабляющие действуют. То есть они, может быть, в какой-то мере возбуждают женщину, но это возбуждение, оно другого характера, не такое, как это не действие. Это, наверное, возможность расслабиться и принять да, то, то, что женщина должна делать да, во время сексуальных каких-то вещей. Да, Неро... да, Вернемся. Потому что большинство женщин у нас как раз принимать не умеют. И это, это крайне важная практика, потому что мы в основном все даем, даем, даем, даем, даем. а Я своих, со своими клиентами, когда работаю, я понимаю, что, ну, я не знаю, 90 5% женщин принимать не умеют, начиная да. с самой себя и кончая тем, что им просто дают. Либо они начинают сразу извиняться, а они в какое-то неловкое положение, себя сразу, как будто бы они сразу что-то должны в ответ дать. Это, я, когда стала за этим наблюдать, я просто была поражена такому количеству. Поэтому, конечно же, если есть простые способы, да, можно просто взять и попробовать, так сказать, нас, ну, маслом воздействовать на свою природу и что-то принять. Это же очень прекрасная практика. Нам да, есть. да, да. Тут, тут хорошо. Нероли хорошо используются также в медицинских целях. Например, при болях периодических, да, у женщин массаж живота с нероли снимает эти боли. Или, например, оно дает жизненную силу во время родов. Да, то есть это тоже связь с Атхистаной. Здесь уже, как бы, такой, ну, уже, уже даже медицинское применение этой этого масла. А как ты считаешь, вот ты как ароматерапевт, вот именно регулярные боли при, при циклах, да, у женщины это как-то связано именно с тем, что негармонично с Вадхистана. Да, ты, да, да. Ты это, ты это однозначно связано. Очень интересно здесь, что, например, имбирный чай помогает помогает справиться с этим да то есть и масла масла они тоже снимают. они снимают эти боли не за счет обезболивания а за счет выравнивания ну, той же чакры да соответственно это сразу на физическом уровне отражается и получается что мы соответственно применяя определенные масла да мы себе можем облегчить цикл те женщины которые страдают какими-то проблемами да. Да, да, да. Массаж живота, например, герань, она помогает справиться как и с болями, так и подготовить организм к беременности. Да? То есть ну, герань у нас таки с фитогормонами благоприятными для женщины, поэтому, например, маслами мы можем даже это регулировать. Я очень люблю герань. У нас здесь она на улице растет такого размера. Я даже раньше никогда не подозревала, что она такая может вырасти. там С человеч... с меня ростом. Да? Я всегда удивляюсь. А, хорошо, Анечка, давай еще дальше. Еще, я думаю, у нас какие-то масла в арсенале а, остались. Да, давай иланг-иланг. А, такое считается очень женское масло. Афродизиак сильнейший. Но с ним надо тоже очень аккуратно. Обычно считается, что его очень любят женщины за 40 но оно такое немножко возрастное масло, скажем так, более молодым надо его использовать более аккуратно, потому что оно тяжеловатое. Тяжеловато, да, но. я сразу, у меня как бы ассоциация пошла, что масло достаточно тяжелое, потому что я, мне, очень-очень редко бывает, я, так сказать, женщина слегка за 40, да, я так немножко пококетничаю, да, и для меня все равно оно тяжело, очень редкие моменты бывают в моей жизни, когда мне хочется именно вот этого аромата. Ну смотри, иланг-иланг, и ланг, он бывает нескольких, ну такие фракции называется, да, то есть это по производству иланг-иланг бывает разного качества, поэтому бывает очень тонкий хороший запах, в котором минимальных дозировках, но... Это именно то масло, которое решает вопросы потенции, ну, женской, да, то есть он избавляет от э, фригидности, он дает э, возможность э, работать, например, с бронхитами или э, с астматическими какими-то явлениями. А ты, может быть, ты знаешь, что это непринятие себя, да, когда человек не Понятно. может дышать, mm -hmm. это непринятие себя. Соответственно, ланг-ланг решает этот вопрос. И он... Обладает возможностью снижать давление, поэтому, например, если давление понижено, с ним надо очень аккуратно. Снимает гнев, прекрасно расслабляет, если депрессия, стресс, бессонница или страхи какие-то, ланг-ланг здесь просто прекрасно работает. Дает чувственность, дает радость, легкость, чувство защищенности и пробуждает страсть. Да, Страсть не просто страсть, а страсть жить интуиция, творчество, и если человек не может раскрыться, то иланг-иланг здесь тоже работает. Я понимаю, если... женщины за 40 очень он рекомендован, наверное, и почему это действительно связь тут очень четкая прослеживается, потому что обычно, ну, как бы после 40 лет, да, у нас выполнен какой-то некий жизненный цикл, и мы начинаем искать себя, да, это, может быть, в да. Америке это не всегда так характерно, да, потому что здесь многие женщины 40 лет только матерями становятся, но если мы нормальную модель, так сказать, жизненную, да, возьмем, то обычно где-то после 40 лет мы понимаем, что дети выросли, да, и у нас высвобождается какое-то гигантское количество времени, куда себя день, да, плюс обычно отношения, они уже какое-то длительное время проходят, да, и э, ты понимаешь, что тебя твой партнер, он почему-то перестал интересовать во всех смыслах. вот. И поэтому тут это масло, оно просто подарок, можно сказать. Ну да. Смотри, его используют, как бы такая рекомендация есть для тех, кто не может найти контакт со своим умом, или в минуты нерешительности, или непонимания, куда идти, то очень хорошо, например, массажировать этим маслом и сандалом руки, ладони и живот. Да, то есть, ну... Не, ну это всем значит... женщинам надо, потому что я, я еще я не встречала еще ни разу, практически, ну я не знаю, может быть... Которая была бы ВКонтакте. <сих> Всегда ВКонтакте, да, и которой <сих> не возникает вопрос, куда идти, <сих> что делать, да, это просто крайне <сих> бывает очень редко. Ну иначе ты просто не женщина, то есть уже такой мужской ум, видимо, у женщин разный. Да, Такая, к Это абсолютно да. необходимая вещь, видимо, в хозяйстве. Все <сих> запасающие а, маслом и ламп и ланк. Да, рекомендована ванна с 10 капель масел иланг ланга, сандала, пачули и ветивера, тоже такие афродизиаки, в молоке. Она расслабляет очень глубоко. А сколько и... надо? Для такой? А сколько ну... надо молока? Молоко, ну, не знаю, там, ну, стакан молока, например. Чем больше молока, тем больше пользы для кожи, да, то есть ванна клеопатра, она, по-моему, полтора литра молока туда добавляет, насколько я помню. Ну, то есть молоко здесь не критично, оно является как бы таким эмульгатором, который позволяет. Раз, раз, раз, Разводить масла, потому что в воде масла не разводятся, они разводятся либо соль, нужна нам на соль, либо молоко, либо вино, то есть это все работает эмульгатором. Такая ванна, которая позволяет Содержащий, снять... Да, тоже какой-то, а как вообще, вот мы дома, допустим, если я хочу при, приготовить распылитель, да, то в чем я mm -hmm. должна, вот если мы говорили о, о масле апельсина? Предположим, я купила себе распылитель, да, у меня mm -hmm. есть концентрат масла апельсина, дальше какие у меня действия? Нужно брать, ну, лучше брать спирт, mm -hmm. да, то есть спирт должен быть не меньше 60 градусов, Mm -hmm. И в нем просто мы разводим, чем больше концентрации, например, если концентрация у нас э, где-то 20%, то это уже такое духи. Да? Mm -hmm. То есть если, чем меньше концентрация, тем больше, это, например, напоминает одеколон или какую-то туалетную воду такую. То есть можно буквально там 15 капель, и это будет уже работать. То есть спирт у нас просто выступает как распылитель. Ну, то есть, то, что берет молекулу масла и распространяет по комнате. Ну, понятно. То есть, а, и, в принципе, все это мы... Обычно мы же концентрат покупаем, да? И потом мы просто уже приготовляем для своих целей какие-то такие вот вещи. Ну да. да, то есть, мы берем масло. Ну, масло апельсина, например, это одно из самых дешевых масел. Мы берем масло, и потом мы можем его использовать. Либо, например, в как это называется, в аромалампе, да, либо в диффузоре, когда мы его капаем в воду, и диффузор у нас, например, там ультразвуковой, да, распыляет в виде тумана. Очень классная такая есть штука. Либо мы можем капать себе в аромакулон, либо мы можем капать на платок шелковый, да, либо мы это делаем как бы распылитель, либо мы масло используем в массаже. Да? Ну, апельсин можно, например, как антицеллюлитное масло использовать, добавлять во все. Или для волос очень круто. Апельсиновое масло – это просто отличная штука для волос. Мы можем добавлять ее в какие-то... Ну, желательно это делать в натуральные кондиционеры для волос или маски делать. Вот апельсиновое масло очень хорошо. А с кунжутом, если его смешать, это нормально будет, если сделать да? скажу, ну, масло с маслом, да, и, да, и... да? конечно. Ну, кунжутное, оно как бы базовым маслом, ну, да? да, то есть это, uh -huh. конечно, да. То есть это, это нет никаких препятствий в этом? Нет, нет. Ну, у нас, наверное, еще есть немножко времени, еще какое-нибудь масло мы разберем, или у тебя еще есть uh -huh. в арсенале, в запасе? Наверное, давай про бергамот поговорим, тоже достаточно распространенное масло, это тоже цитрусовое, и оно тоже является фототоксичным, поэтому желательно в вот этом на руки не наносить, особенно если мы... А вот, кстати, я хотела, минутку я тебя перебью по поводу фототоксичности. То есть, если мы, скажем, наносим себе масло, то же самое, как вот для волос, апельсиновое масло, да, мы используем, то потом нам надо смыть это все, да, чтобы... Ну, если да, если мы делаем маску, то мы должны смыть. Если mm -hmm. мы наносим на волосы, это не страшно. Если мы наносим на тело, мы не должны после этого выходить на солнце. То есть И это категорически патриотики. запрещено. И, например, я слышала один раз такую рекомендацию для, для загара, рекомендовали пить бергамот. Но это тоже очень опасно. Что внутрь, что на кожу, ни в коем случае фототоксичные масла перед солнцем нельзя. Угу. То есть это реально может правда, доводить до рака. А, то есть это такие средства безопасности в ароматерапии. Да, практически И все. Практически все масла цитрусовые, ну не практически, а все масла цитрусовые и те, которые, например, имеют в своем названии э, слово лимонный, там мята лимонная или там еще что-то лимонное, лимонграс это все, все масла, которые содержат вот эти фототоксичные составляющие. Реагирует на свет. Да. же а, за... Зверобой, зверобой еще у нас такое фототоксичное. Растения, Мас. да? Uh -huh. Uh -huh. Так что же с бергамотом? С бергамотом хорошее очень масло, uh -huh. <laughs> и, и, а очень универсальное. А и можно использовать, например, когда есть проблемы с отно по отношению к еде. Да? Либо, обжорство, либо, смысле. <laughs> либо обжорство, либо отсутствие аппетита. Ну, то есть а нарушение пищевых. Привычек, да, как это называется. Если... Она и, и в ту, сторону работает, да, да. Оно и... нормализует, то есть оно нормализует э, сватхистану, соответственно, у вас не будет э, потребности к, к какому-то лю, к любому, ну, к экстриму, да, что не есть, что есть, да, любое отклонение, оно показывает проблему. То есть оно выравнивает этот момент. В зависимости, табак, алкоголь, наркотики, еда. Да, ну, наркотики сложно сказать, <смех> до какой степени, например, можно бергамотом лечить наркозависимость. Но тем не менее, как вспомогательный элемент, который повышает настроение или э, ну, как бы помогает человеку как бы сконцентрироваться на другом, э, здесь бергамот помогает. Холодность в сексе, невозможность чувствовать радость, да, когда у человека стоит блок, проблемы с пищеварением, стрессы, страхи, бессонница, то здесь все бергамот будет помогать. Он очень интересный, потому что он очищает каналы между чакрами, то есть между второй и пятой. Он помогает как бы, ну, вот этот энергии течь беспрепятственно. А очень прекрасное антидепрессивное масло. Чувство неполноценности, да, комплекс неполноценности снимает и веру в себя возвращает. Особенно, например, если у нас сложный период, там, не знаю, у нас экзамены или мы проходим собеседование куда-то, да, мы в таком продолжительном стрессе, вот тогда он играет очень хорошо. В нашей стране всем тоже надо применять. Как его использовать? В Америке тоже, потому что здесь вообще да? вот стресс, состояние стресса, мне кажется, оно здесь присутствует постоянно. Это вообще в любом, на самом деле жители больших городов, они находятся просто априори в состоянии стресса, поэтому для да. них очень важно вот, применение я думаю, масел, это крайне такая важная практика. Mm -hmm. uh, и вот см смотри, для каждого масла есть свое слово, да? Для бергамот это слово радость. И соответственно, например, если мы хотим избавиться от чего-то, то 40 дней. Ну, обычно 40 дней левой рукой пишем, я отказываюсь курить, там пить алкоголь, есть шоколад и каждый. Пить когда возникает желание это сделать нужно вдыхать бергамот и семь раз повторять слово радость да, то есть как бы как компенсация спрей можно делать с таким маслом наносить на и делать массаж то есть массаж тонкого тела когда мы на руки наносим и проводим по ауре то есть это создает очень хорошее настроение. Мы сегодня вот несколько раз говорили о массаже живота. Я вообще хотела бы сказать, что для женщин это крайне важная практика вообще для всех, потому что массаж живота он позволяет сделать массаж внутренних органов, чем у нас очень часто там такие достойные явления образуются. Поэтому мы не только будем воздействовать на Асвадхистану, и, но мы тем самым мы вообще гармонизируем свое состояние именно внутрь массажа живота. Это очень-очень полезная практика. И самое главное, что мы можем это самостоятельно проделывать. Главное, чтобы это делать по часовой стрелке. Не знаю, может быть, у тебя тоже есть какие-то рекомендации? Я обычно всегда... Да, обычно... да, по часовой. по часовой, Практически все, ну, какие бы я ни встречала источники, практически все они рекомендуют по часовой стрелке. Нет, это да, да. Ну вот это очень важная практика. Ведь если это делать с аромамаслом, то это еще очень приятно, я думаю. Поэтому обязательно это каждой женщине нужно уметь и не забывать об этом. Потому что самое важное, что мы можем сделать для себя, это проявить любовь к себе. И через ароматерапию мы именно проявляем любовь к себе, и за уходом собой мы проявляем любовь к себе. И чем, чем больше у нас будет любви к себе, именно настоящей искренней любви, тем больше у нас будет любви к этому миру, к, к окружающим, к нашим близким, тем, тем на большие подвиги и свершения мы будем способны. Прежде всего, это, мне кажется, очень важно. Ну, Анечка, еще какой-нибудь нам, у нас с тобой есть 5 минут. Ну, результат. вот ты как раз говорила про любовь к себе, и масло жасмина, оно соотносится со словом «любовь». И очень интересно, есть практика, которая связана с развитием духовного восприятия. Да? Это как раз вот мы говорили о сексуальном, да, о теле. а Эта практика, она связана с духовным открытием. И в течение 8 дней, утром и вечером, мы берем масло какое-то лучше чистое, жаба, которая она более как бы без примеси и жасмин наносим на средний палец руки и проводим как бы линию от основания позвоночника да, до третьего глаза, ну то есть по всем чакрам по нашим и э, наносим каплю на э, чакру Тимуса. Это такая вспомогательная чакра. Очень часто можно увидеть такие статьи, где написано, что точка, которая отвечает за счастье. Да, вот она находится вот, э, ну, как бы чуть ниже горловой чакры как бы, и выше сердечной чакры. Она между ними, чакра Тимуса. И капля на сердечную чакру наносится, и восемь раз повторяется слово «любовь». Да, вот это как раз как бы та практика, которая помогает это масло, масло, которое связано со второй чакрой, со свадхистаной, вывести на другой уровень, ну, все наше восприятие, да, то есть и для духовной практики это тоже подходит. То помимо того, что мы активизируем нашу сексуальность, творческую энергию, мы тем самым еще поднимаем свой духовный уровень и активизируем именно духовность свою духовность, да, и тем самым мы просто ну, становимся очень-очень гармоничными личностями. Да, да. Здесь очень важный момент, нужно понимать, что если мы даже как бы раскрываем чакру, которая связана с сексуальностью, это не значит, что мы остаемся на каком-то уровне. То есть наши чакры, они, ну, они взаимосвязаны. И для начала мы должны вот этот поток снизу открыть. Мы не можем активировать нашу чакру коронную, да, которая показывает нашу связь с высшим духовным, если у нас заблокированы нижние чакры, которые показывают, что нет связи с Землей и нет связи с ну, нет вот этой созидательной энергии. Поэтому, конечно, нужно начинать с самого начала идти последовательно. Да? Вот мы об этом же говорили и в прошлый раз, что все должно идти друг за другом. И на всех уровнях мы должны проходить, на всех уровнях мы должны это очищать. И это показывает разносторонне развитую личность. Да? На всех уровнях у нас гармония должна быть. Совершенно верно. Спасибо большое, Аня. Я хочу напомнить, что в нас в гостях была Анна Отминеева. В эфире нашей женской гостиной мы сегодня разговаривали про вторую чакру с И Анна к нам, к нам придет в следующий раз, 18 февраля, да, я, правильно, да, 18 да. февраля, практически через месяц, и мы поговорим о третьей чакре. Это будет манипура. Да. Анна ведический астролог, сертифицированный консультант по ВАСТу, ароматерапевт. На нашем веб-сайте есть информация, если вы заинтересовались. Консультации Анны, то вы, там есть дана ее электронная почта, можно к ней всегда обратиться, я думаю, что она с удовольствием проконсультирует слушателей нашего радио, обязательно напишите, что вы слушали программу с Анной. Да? И спасибо большое, Анечка, очень интересная тема, я очень рада, что ты принимаешь такое активное участие в наших программах, и я надеюсь, что мы тем самым улучшаем этот мир и помогаем людям. Познать, да, спасибо темы, вам большое, что приглашаете, для меня это тоже очень много значит, я с большим удовольствием делюсь тем, что я знаю. Спасибо большое, до новых встреч и до следующего четверга. В следующий четверг у нас в гостях будет психолог Виталина Скворцова-Охринская, психолог из Санкт-Петербурга, которая работает с женщинами, с женщинами-практиками, с женскими практиками, я надеюсь, тоже будет очень содержательная и интересная передача. До свидания, до новых встреч, доброго вечера, доброй ночи и доброго дня. Счастливо. До свидания.